Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре трехосевой стабилизатор для телефонов FeuTech Wimble C. Все больше и больше трехосилых стабилизаторов появляются в нашей жизни. Количество производителей и моделей неуклонно растет, и все сложнее становится выбирать из них. Но эта конкуренция плодит и свои плюсы. Например, рождаются вот такие вот бюджетные решения для стабилизации телефонов. Компания FeuTech, которая одна из первых начала производить качественные трехосевые стабилизаторы, выпустила вот такую вот бюджетную модель для телефонов, которая называется FeuTech Wimble C. В отличие от более старших моделей, ее цена в два раза ниже. Но приятно знать, что компания сэкономила всего лишь на материалах, а не на функционале. Итак, давайте рассмотрим его поближе. В чем же отличие от более старших моделей? В первую очередь в глаза бросается его внешний вид. Ручка сделана из пластика. И ручка стала заметно больше, но стала она эргономичная. Держать ее стало очень удобно. В отличие от старших моделей, там где ручка представляет собой алюминиевую трубу с засечками для удобства держания. Здесь ручка вот такой вот эргономичной формы, рассчитанная под вашу руку. В моей руке она лежит очень удобно. К работе моторов я придраться не могу. Единственное, что они не на 360 градусов работают, а примерно на 320 и имеют свои ограничения. Из-за этого вы не сможете пользоваться основной камерой и снимать себя. Вот он, блокировка. И при этом ровно держать на себя джойстик. Но снимать все, что перед вами, либо придется пользоваться фронтальной камерой. По сборке. Основная часть с моторами собрана хорошо. Здесь пластик и алюминий. А вот ручка, которая полностью сделана из пластика, сделана чуть похуже. Держать ее все равно приятно, но чувствуются небольшие стыки между пластиковыми деталями, но на работу это никак не влияет. По функционалу мы имеем привычные уже для трехсевых стабилизаторов три режима. Режим полной блокировки, режим слежения по оси вращения и режим полного слежения, там где идет слежение и по вращению влево-вправо, так и по наклонам. Кушает этот стабилизатор практически любой телефон. Мы тестировали даже с iPhone 7 Plus, и место еще оставалось на более большие модели. По управлению у нас в наличии спереди кнопка включения-выключения. Она же отвечает за съемку фотографий, если вы подключили ваш смартфон к стабилизатору через родное приложение. Дальше. Четырехпозиционный джойстик для того, чтобы управлять стабилизатором. А также при использовании родного приложения с помощью этого джойстика вы можете настраивать его. Например, вы можете включиться в режим э, изменения фокуса и менять фокус этим джойстиком. Дальше. Сбоку у нас под резиновой заглушкой отсек USB. А сзади у нас джойстик, который можно поворачивать влево-вправо, а также на нажимать на него. Нажатием на него мы меняем режимы. Одиночным нажатием на джойстик мы переключаемся между двумя режимами слежения. Один режим слежение только влево и вправо, и режим полного слежения вверх-вниз и влево-вправо, а зажатием этой кнопкой мы блокируем все оси. Движением джойстика влево-вправо на некоторых телефонах мы можем управлять зумированием при подключении через родное приложение. Из необычных функций мы получили портретный режим. Для перехода в него мы наклоняем вот так вот стабилизатор примерно на 30 градусов и нажимаем на джойстик под указательным пальцем один раз и вот таким вот образом мы можем снимать вертикально это удобно для стримов для возвращения из этого режима также делаем небольшой наклон и нажимаем на кнопку режима стабилизатор сам по себе довольно легкий всего лишь 420 грамм это хорошо ощущается Аккумулятор здесь встроенный, в отличие от остальных моделей. Работать на этом встроенном аккумуляторе он может до 5 часов. Но никто не запрещает через порт USB подключить Powerbank и пользоваться этим стабилизатором довольно долго. Также внизу ручки у нас есть отверстие четверть дюйма. Мы можем прикрутить стабилизатор на штатив и через родное приложение снимать таймлапсы. Побольше о родном приложении, который мы можем скачать на телефоне под управлением iOS, так и Android. В родном приложении мы можем освещать фото и видеосъемку, а также пользоваться дополнительными настройками. Есть отдельная настройка экспозиции, выставление фокуса, а также несколько интересных режимов. Например, мы можем снимать панорамы на 180 или на 360 градусов, также можем снимать таймлапсы и очень интересный режим слежения за объектом. Также при необходимости, используя два смартфона, на один мы снимаем, а со второго мы можем через родное приложение дистанционно управлять стабилизатором у нас появляется вот такой вот джойстик и мы дистанционно управляем по двум осям можем поворачивать влево вправо и наклонять вверх и вниз также в родном приложении есть огромное количество по настройке самого стабилизатора таких как скорость вращения сила моторов настройки режима слежения и некоторые другие Пользуясь этим приложением мы можем указать слежение за каким-либо объектом и стабилизатор совместно с телефоном будет следить за нами. Давайте это попробуем. Для примера работы эффективности этого стабилизатора, давайте выйдем на улицу и сделаем парочку проходок со стабилизатором и без. На один и тот же телефон. Снимать мы будем вертикально, чтобы это все аккуратненько влезло в экран, а также парочку отдельных красивых кадров. Перед включением стабилизатора нам необходимо его немножко отстроить. Для этого нам необходимо сбалансировать вот эту вот ось. Это делается довольно просто. Здесь есть специальный винт, который ослабляется. И мы можем немножко двигать эту ось. Для того, чтобы нагрузка на этот мотор была минимальной. И наш стабилизатор прослужил долго, а заряд тратился не так быстро. При необходимости сюда мы можем вставить и экшн-камеру. Для этого нам потребуются небольшие проставочки, для того, чтобы компенсировать размер зажима и самой экшн-камеры. А также это влечет за собой некоторые трудности, потому что на некоторых моделях зажимы могут закрывать некоторые кнопки. Но при острой необходимости можно его использовать и для экшн-камер. Итак, друзья, кажется, это все что я хотела рассказать вам об этом прекрасном стабилизаторе. Я, честно, я не знаю, как они добились такой низкой цены. Видимо, китайцы, которые собирают сами, приплачивают за то, что они делают. Нареканий по работе стабилизатора у меня не нашлось. Если его правильно отстроить в самом начале, если не делать разного рода слишком быстрых и экстремальных наклонов, то я не встречал ни разу никаких-то замыканий, колебаний. Все работало довольно стабильно, плавно и красиво. Да, собран он чуть-чуть победнее, но за эту цену сложно ожидать чего-то и другого. Выглядит он довольно симпатично и, как я определяю хорошие товары, когда они приезжают к нам в магазин, хоть они мне и не нужны в личное пользование, я их все равно хочу. Так что ждем вас у нас в магазинах, можете попробовать их сами, если вам все понравится, то приобрести их у нас. А также заходите к нам на сайт, читайте про них обзоры, не забывайте подписываться на наш канал, ставить колокольчики, чтобы не пропустить новые обзоры. А я с вами прощаюсь, счастливо!